приветствую вас друзья на канале индекс Rate. анализ рынка на сегодня 17 мая 2022 года сегодня мы с вами посмотрим традиционно на рынок разберем основную криптовалюту глянем на индексные и фундаментальные показатели а также в прицеле моего внимания сегодня по просьбе наших подписчиков проект Coin. поэтому если вы еще не подписаны на данный канал то обязательно подпишитесь ставьте лайки оставляйте комментарии нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео обзоры а также на главной страничке YouTube канала, с правой стороны есть ссылочка на страничку TradingView, также рекомендую подписаться, здесь выходят обзоры в видео по отдельным альткоинам и по главной криптовалюте, а также рекомендую подписаться на телеграм-канал, телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а мы с вами давайте начнем. На сайте indexrate.online перейдем в раздел индексы и посмотрим на индикатор страха и жадности. Он у нас показывает отметочку 8, экстремальный страх сейчас на рынке. Тепловая карта по криптовалютам показывает нам отскок, а индикаторы по главной криптовалюте показывают зону продаж. Что касается ликвидации за последние 24 часа, то у нас ликвидировано 45 тысяч трейдеров на общую сумму 112 миллионов долларов США и в большей степени доминируют потери по шортовым позициям, поскольку отскок, видимо, был неожиданным для высокорисковых маржинальных трейдов. Поэтому медведи понесли серьезные потери. Давайте посмотрим, что у нас в соотношении лонговых и шортовых позиций. Также за последние сутки у нас немножко доминируют лонговые позиции, но, на мой взгляд, продолжается некий паритет. Волатильность все равно сильная, и поэтому после некоторых, скажем так, скачков этой волатильности в конечном итоге продавцы и покупатели приходят к некой такой динамике паритета плюс-минус 0,5% доминирования между лонговыми и шортовыми позициями. Также хотел обратить внимание ваше сегодня на альт-сезон. 18 показывает отметочку. Давайте посмотрим сразу, что у нас показывает доминация. Доминация 44.57 продолжает по чуть-чуть прирастать. Все еще здесь в боковом движении потрогали локальная FIBA 45.20. В целом мы по доминации перегреты. Но обратите внимание, мне не нравится вот эта история с красным денежным потоком, который может перейти в зеленую зону. Поэтому такие переходы, как правило, вот давайте посмотрим, как было здесь. Да? То есть незначительное коррекционное снижение и зеленый денежный поток отправит нас куда-то наверх. Поэтому вот такая вот история вполне себе вероятна вероятно, по доминации. Но, соответственно, это стоит учитывать в своих трейдах, особенно по альткоинам. Также хотел обратить внимание на фундаментальный индикатор. Это мультипликатор пуйла. Очень интересный индикатор, периодически появляется в моих обзорах. Здесь речь идет о соотношении 365-дневной средней скользящей с фактической эмиссией биткоинов. То есть здесь речь идет о майнерах и об их доходах. И обратите внимание, как четко индикатор в глобальном масштабе отрабатывает зоны перекупленности, соответственно, и перепроданности. И вот сейчас мы по этому индикатору двигаемся в зону перепроданности. И здесь от зеленой зоны, конечно же, будем разворачиваться. Это как раз соотносится с теми индикаторами, которые мы последний раз с вами смотрели, в том числе и с индикатором логарифмических кривых, который тоже показывает, что мы находимся в глобальной зоне перепроданности, но можем выйти за нижнюю границу последней логарифмической кривой вот сюда, так же, как и вот здесь, то есть уйти на зону капитуляции. Либо поконсолидироваться под ней, после чего будем возвращаться. То же самое у нас происходит и по одному из моих самых любимых индикаторов это индикатор золотого сечения. Он тоже показывает то же самое. Еще один индикатор, который часто бывает в моих обзорах, это, конечно, индикатор настроения сантимента. Тоже сейчас посмотрим, где мы, но я так понимаю, что внизу. Обратите внимание, золотое сечение то же самое ушли в нижнюю часть. Вот здесь мы тоже уходили под кривую, соответственно, и от этой. От этой капитуляции, скажем так, в цене возвращались обратно. И как минимум возвращались в ближайшую зону аккумуляции золотого сечения. Это здесь у нас сейчас на отметке 71 нам показывает индикатор. Ну и давайте посмотрим настроение. Тоже смотрели последние дни и сразу же их тоже глянем. Что у нас происходит за 28 дней. Это в большей степени среднесрочный индикатор. В отличие от тех, что мы только что посмотрели. И смотрите, как далеко мы ушли. В зону перепроданности по изменению за 28 дней, соответственно, цены. И обратите внимание, что мы находимся на хаях сейчас по изменению за 28 дней активных адресов. Что говорит о том, что мы будем либо к одной, либо к другой стороне возвращаться. На мой взгляд, в большей степени разворот на короткой дистанции, конечно, должен все-таки произойти. Аккумуляция может быть еще какое-то время, после чего отскочим. Но рынок сейчас надо учитывать, что ожидает сегодня, по крайней мере, вечером результатов выступления господина Пауэлла, главы Федеральной резервной системы США. 21.00 по Москве состоится эта история. Также после этого будут выступать члены ФОМС. Если выступления главы ФРС и речи не будут рябинами со стороны членов ФОМС, будут в более-менее понятном, разумном масштабе, Учитывая то самое ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, то мы можем ожидать отскока по главной криптовалюте. Сразу обратите внимание, мы с вами рассматривали ее вот в такой формации и я продолжаю придерживаться такого же мнения, что мы в расширяющейся формации, при этом технический анализ позволяет нам эту формацию в большей степени расширить. Нижняя граница этой формации уперлась в локальная FIBA 25,400 и глобальная FIBA 26,5. Вот здесь, в этой зоне у нас идет сейчас, ну вернее была консолидация цены. Здесь по логике покупатели не дали опустить, вот в зоне, скажем так, в зоне 20 покупатели не дали опустить нижнюю цену. И поэтому удержание этой позиции имеет приоритетное значение. Потому что если мы не удерживаемся, то конечно же отрабатывает медвежий флаг. Вот он. И мы отправимся с вами тестировать предыдущий all-time high, который находится на отметке 666 по данным биржи Bitstamp. Вот этот all-time high, он у нас был. Я думаю, что те, кто давно на криптовалютном рынке, знают, что это происходило в декабре 2017 года. Соответственно, сейчас такие риски сохраняются. Мы знаем, что паттерн перевернутый флаг или медвежий флаг может отработать по своему флагштоку. Так что учитывайте это в любом случае В своих трейдах, но опять-таки Сейчас надо посмотреть еще на недельку Которая мне уже очень давно не нравится Кто давно на канале это знают, что недельный таймфрейм Начинал отрисовывать красную линию Манифлоу или красную зону Манифлоу, да, денежного потока Что говорило мне о том, что мы можем уйти Вниз, так и происходит И сейчас на младших часах Мы выглядим очень слабенько, но опять-таки Если мы посмотрим сейчас на сетку EMA Риббон на дневном таймфрейме, мы очень далеко от нее Ушли и первая кривая сетки EMA Риббон, классической сетки Мэй находится в зоне 33-400 и здесь пунктирная нисходящая паутина 32 200. Вот в эту зону, по идее, закрывая некий вот такой провал, мы бы по логике должны были вернуться, либо пощупать верхнюю границу, это где-то на уровне 34 получается 500. верхнюю границу вот этой достаточно серьезной зоны, перед которым идут основные объемы. Основные объемы, они как раз консолидируются на желтой пунктирной восходящей паутины в зоне 38. Вот здесь начинаются основные объемы и дальше уже 42. То есть зона 38-42 ну или 40 тысяч мы с с вами ее прекрасно помним эту зону средняя полоса вот этого вот накопления, Вот здесь мы как бы, уже с вами сталкивались еще и когда цена находилась вот здесь в марте и вот здесь в феврале то есть периодически вокруг 40 тысяч у нас гуляла история сейчас э, я изменил глобальная локальная фиба поменял уровни, поскольку ситуация меняется и это требует внимания при техническом анализе при трейдинге обязательно Учитывать изменения в зонах и уровнях консолидации, в том числе и направляющих пунктирных паутины. Обратите внимание, сейчас мы консолидируемся под красной пунктирной восходящей паутиной. Сопротивлением выступает у нас отметка 31, примерно 200. Это синяя пунктирная восходящая паутина, а поддержкой выступает желтая пунктирная восходящая паутина на отметке 28,900. Примерно вот где-то здесь, да, 28,900. Да, 28 900 учитывайте что сейчас не возрастают объемы очень низкие объемы ждем входа на рынок какой-то положительной истории но очень сильный страх и очень низкие показатели индикатора страха и жадности говорят мне о том что это очень хорошая зона для покупок но опять-таки это хорошая зона для покупок не исключает скажем так каких-то движений на большую капитуляцию чем мы сейчас можем рассчитывать вот на отметке которую Актив показал на уровне, соответственно, 25400, 26 400, да, вот сюда сквиз у нас доходил до отметки минимально 25401, вот до этой зоны мы можем показать капитуляцию еще раз и даже ниже. То есть риск, как я уже сказал, ухода в зону начала 20 тысяч, диапазона 20-30 тысяч сохраняется. Но, на мой взгляд, сейчас мы будем консолидироваться где-то вот здесь, и будет понятно, либо через отскок будем уходить, либо потянемся вверх и закрывать вот эту историю к 33. Пока большего импульса для выхода вверх и, скажем, активного движения вверх я не вижу. Все еще очень сильное давление оказывает на нас негатив со стороны конечно же фондового рынка и крипторынок сейчас ну, для него определяют, чьи значения имеют как раз таки экономические показатели в США, поскольку экономические показатели в США неразрывно связаны с фондовым рынком и макроэкономическими какими-то вещами и напрямую получается, если связи и нет, то через фондовый рынок эта связь есть. Все-таки инвесторы сейчас находятся в зоне страха и этот страх заставляет их думать о том, что главная экономика мира может уйти в рецессию, такой риск сохраняется на. На этом фоне конечно все избавляются от рисковых активов а биткоин относится как раз таки к рисковым активам. Ну но давайте посмотрим что сегодня сказали аналитики глэс ноут это 20 отчет 20 недели 2022 -го года информация из этого отчета публикуется сегодня и следующие несколько дней будет публиковаться в телеграм-канале поэтому обязательно подпишитесь если вы еще не подписаны на телеграм-канал ссылка в описании к этому видео и я сейчас вкратце сделаю выводы которые были сказаны в основном аналитики делали упор на луну конечно и ситуацию которая произошла с ней в целом они считают, что такие ситуации, они, можно сказать, из учебников криптовалютного рынка, ну, условно говоря, из учебников криптовалютного рынка, потому что существует множество различных примеров, когда крупные криптовалютные проекты фактически э, рушились в ноль э, очень сильно на медвежьих циклах, в частности именно те активы, которые находились в зоне экстремального риска, с учетом того, что использовались какие-то заемные средства, и, естественно, такие активы наибольший, испытывали наибольший стресс на медвежьих рынках. Также они считают, что сейчас очень сильно пошатнулась история в целом со стейблкоинами, потому что падение токена Луна связано непосредственно с алгоритмическим стейблкоином UST, э, который обеспечивал токеном Луна и фактически сейчас регулятор возьмет под контроль, по сути, может взять под контроль все, что связано с теми стейблкоинами, которые на рынке являются основными, да, это USDT и USDC, поэтому это тоже нужно учитывать. Ну и, конечно, давление на рынок то, оказало то самое разрушение пары Luna USDT на сумму около 40 миллиардов долларов и продажа Луна Foundation 80 тысяч биткоинов, ну, конечно же, оказывало сильнейшее давление на рынок. Ну и в целом аналитики считают, что пока непонятно, вернемся мы, к реализованной цене по их чартам и сколько это займет времени, месяцы, недели, дни, годы, возможно, уже этап пройден, и возможно, то, что мы ушли в зону вот 20 тысяч, да, там 25 тысяч, они называют зону диапазоном 20 тысяч, уже, можно сказать, произошедшей капитуляции Но в любом случае множество факторов макроэкономической, инфляционной и денежно-кредитной политики, как я уже сказал до этого, действует очень сильно в качестве сопротивления для того, чтобы дорога к росту у биткоина была, скажем так, достаточно спокойная Спокойной. Поэтому путь будет тернистым и нужно быть к этому готовым. Ну и давайте мы с вами посмотрим, что у нас происходит на малых часах по биткоину. Обратите внимание, 6-часовик сейчас пытается зайти в сетку EMA Ribbon. Сетка EMA Ribbon разворачивается. Это дает надежду, что после некоторого коррекционного движения, либо в боковике, либо с небольшим откатом, потому что волны моментума находятся наверху, а расайста хастик находится наверху. То есть мы, соответственно, можем уйти вниз. То в целом, после некого ухода, можем попытаться еще раз, если сетка уйдет в горизонтальное положение, и ее прорвать Это тот самый момент, когда мы можем в целом попытаться вырваться в зону 32-200 Соответственно и 33 там с небольшим Но сейчас мы находимся ближе к перегретости, чем к росту И активный красный денежный поток даже на секундочку не намекает на выход в зеленую зону Так что имейте это в виду в своих трейдах Мы очень слабы И вот эти вот объемы на 6 часах сейчас по сути нам создают основное сопротивление Ну и давайте посмотрим на coin по просьбе наших подписчиков вот так выглядит сейчас по моему анализу этот криптовалютный актив. Конечно, со своего all-time high мы находимся в глубокой, затяжной, нисходящей динамике. Также обратите внимание, что мы можем отрисовать сейчас и вот такую вот формацию. Но я не стал рисовать ее в глобальном масштабе, потому что многие сейчас альткоины рисуют вот такую именно формацию. Падающий клин. И в конечном итоге, конечно же, такой падающий клин с наибольшей долей вероятности будет пробиваться вверх. Но я хотел посмотреть на актив в локальном. Поэтому обратите внимание, главные объемы и главное сопротивление сосредоточено у нас вот здесь, в зоне 2.09. Мы видим с вами максимальные объемы в этой проторговке и также видим здесь уровень локального FIBA. Сопротивлением у нас выступает верхняя граница расширяющейся треугольной формации. Здесь же у нас находится 200-дневная экспоненциальная среднескользящая и все это находится в зоне примерно 0.1 ну в зоне 0.1 вот так перед этим у нас а, здесь же в зоне максимального накопления объемов консолидация экспоненциальной среднескользящей сотой а, промежуточный уровень будет на уровне 0.01 и сотая как я уже сказал консолидируется на уровне 0.09 и ближайшим сопротивлением выступает экспоненциальная среднескользящая 50 все это в зоне 208 да в зоне 208 все это находится сейчас мы ушли до нижней границы поддержек они отмечены красным, обратите внимание, я специально их обозначил так, потому что эти поддержки предыдущего накопления, вот если я сейчас сокращу график, вы увидите период накопления с момента листинга по данным биржи Binance, здесь образовал некие локальные поддержки, и вот эти локальные поддержки отмечены красным светом, я могу их приближать, но я не думаю, что в этом есть какой-то смысл, они видны с правой стороны, все эти уровни, все это находится в зоне 202, 2.03, ближе к 2.04. Так что, если мы провалимся куда-то ниже, эти уровни будут как раз-таки выступать главной поддержкой для этого актива. В целом, как и все остальные коины, находимся сейчас под давлением рынка, под гораздо более сильным давлением рынка, естественно, с учетом еще и доминации, чем основная криптовалюта. Поэтому я до сих пор остаюсь приверженцем торгов именно по биткоину. Потому что альткоины, особенно в долгосрочной перспективе, показывают себя так же, как луна в большинстве случаев, а те, кто остаются на рынке, я уже об этом сегодня писал в своем телеграм чате а те, кто остаются на рынке, как правило, либо а, удерживаются и не могут переписать свой all-time high, либо за исключением в редких случаях продолжают восходящую динамику. Ну, таким альткоином является, конечно же, эфир в первую очередь и еще несколько старичков из первой категории крепких активов. Сейчас мы на 6-часовом таймфрейме, давайте посмотрим, что у нас локально по этому активу происходит. 6 часов у нас в перегретости, RSI в перегретости, волна моментума наверху, RSI стохастика я имею в виду классический в нейтральной зоне. Также, и доминация по биткоину намекаем на выход в зеленый денежный поток. Но опять-таки это все условно, поскольку мы должны всегда помнить, что не индикатор рисует рынок, а рынок рисует индикатор. Так что мы сейчас можем еще поковыряться где-то в этих пределах. 50-я экспоненциальная средняя скользящая по 6 часам находится на отметке 2.06. Она выступает сейчас главным сопротивлением для актива. И здесь мы нарисовали на Market сайфере и... Синий треугольничек, который намекает на то, что тренд спадает и мы скорее всего уйдем на какое-то коррекционное движение. Поэтому можем сделать вот так и потом уже только попытаться порасти. Но пока активный красный денежный поток существует, вряд ли это произойдет. Если же будем сужаться и уходить, тогда, да, тогда такой сценарий может отыгрываться. Но опять-таки это локально на 6 часах. Ну а глобально подневки сейчас мы ослабеваем трендом. Секвентал рисует троечку у нас сейчас на свечками Хайконеша. И последняя свеча очень низкая, надо дождаться ее закрытия, чтобы понимать, как будет происходить событие в дальнейшем. Потому что если она закроется ниже закрытия предыдущей свечи, либо на уровне всех трех, то это скорее всего будет либо флэт, либо все-таки коррекционное снижение. Пока мы выглядим очень слабенько на всем рынке. Я думаю, что рынок находится в ожидании, как я уже сказал, выступления главы ФРС сегодня в 21.00 по МСК. Поскольку, как мы уже заметили, в первую очередь сейчас нужно обращать внимание именно на статистику экономическую статистику по рынку Соединенных Штатов Америки. Вот такая сегодня ситуация у нас на рынке. Всем спасибо, кто досмотрел. Этот видеообзор до конца, обязательно поставьте лайки, напишите, если что-то не понравилось в комментарии. Если понравилось, тоже обязательно поддержите канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И я рекомендую также подписаться на мой телеграм-канал, телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гош, канал IndexRate и до новых встреч.